Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня в видео я открываю очередные контейнеры болельщика из э, Blitz Ultimate Cup. Я посчитал себе на калькуляторе и у меня получается вот такая вот петруха, что я получил 8 ключей, у меня есть 17 контов и если посчитать прям все ключи, которые я смогу получить за все трансляции, которые будут происходить, то, соответственно, у меня будет еще 32 ключика, то есть 32 попытки открыть контейнер. При этом, ребят, э я уже имею части сертификата, но Петруха сводится к тому, что продже э простите, Проджета, Господи, Химера у меня уже есть. И Центурион МК-512. Тоже присутствует у меня в ангаре. Поэтому я охочусь за вз -шкой. Какая бы она ни была, это халява, и я хочу ее получить. Так вот, ребят, математика следующая. 93 мне еще части сертификата необходимо получить с вероятностью 33%. А именно такая вероятность выпадения части сертификата именно на вз 33 и 33. Короче говоря, одна треть контов должна содержать эти сертификаты. Мне же необходимо собрать, немного много не мало, 14 сертификатов. И 32 контейнера, то есть мое везение должно быть немножечко выше, чем 33%, а именно, грубо говоря, ну порядка 45% контейнеров, которые я буду открывать, если я соберу прям все контейнеры за все трансляции, они должны содержать сертификат на ВЗ. Я крайне сильно в этом сомневаюсь, но мне бы очень сильно хотелось. Не буду затягивать долгое время, давайте будем открывать 8 контейнеров, посмотрим, что там. Я даже пальцы крестиком держать не буду, по одной простой причине, потому что слабо в это верю. Итак, с первого канта часть сертификата на Центуриона МК-5.1. Открываем следующий контейнер. В следующем контейнере у нас выпадает, как обычно, Дребедуха и опять-таки на Центуриона. Но неудивительно, на него шанс выпадения гораздо выше. Поэтому я больше чем уверен, что многие из вас, если посмотрят все трансляции и будут открывать конты вовремя, соберут себе как минимум Центуриона. В выпадение Эхимеры я вообще не верю, да и мне она не нужна. половиной тысячи голды будет очень приятно, но не настолько приятно, как части сертификатов на машину, которой у меня на данный момент в ангаре нет. Ну вот, как видите, Видите, я открываю контейнер за контейнером. Мне не выпадает ни одна из частей сертификатов. Короче говоря, вот только на Центуриона с радостью собираю. Ну и на этом, в принципе, счастье моё заканчивается. Далее камуфляж, который мне, в принципе, не интересен. Дребедухи всякой насыпали. И у меня, честное ощущение такое, что программулина что-то знает. Видать, она знает, что химера у меня есть и давать ее мне не собирается даже для того, чтобы я компенсацию получил. Я Закончил открытие контейнеров Думал, что есть еще один ключик, ну ладно Короче говоря, ребят, у меня что-то есть такая чуйка Что программулина все-таки Немножко подкручена и вот зная, ну, Химеру не давая, потому что там 1%, и Химера классная машина, и тысячи голды компенсации, Химеру не дают. А, что касается сертификатов на ВЗшку, я так понимаю, что сертификаты на ВЗшку мне не выпадают по одной простой причине, потому что у меня ее нет, соответственно, я ее смогу собрать на халяву, и это тоже не сильно выгодное предприятие. Ну, а что касается Центуриона, Центурион у меня есть, если я правильно знаю, то за него, когда я его с беру, тоже дадут компенсацию голдой. На это еще посмотреть надо. Информация мною лично не проверена, а значит, говорю просто вот за что купил, зато продал. Короче говоря, вот такая вот Петруха получается, что ничего годного, ничего ценного, по крайней мере, для меня из этих контов не выпадает. Если вам выпадает что-то годное, пишите обязательно в комментариях, напишите те, кому выпала Химера, напишите те, кому часто выпадают сертификаты на вз и их количество у вас на данный момент. Мне будет крайне интересно, поскольку именно за ней я гоняюсь. Если вы за честные обзоры подписывайтесь на мой канал, я показываю технику исключительно такой, какая она есть на самом деле, ничего абсолютно не приукрашая и не рекомендую вам то, что в итоге может вас расстроить, так как вы потратили свою кровную голду и не получили желаемого, я имею в виду удовольствие от игры на той или иной машине. А на данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал по подписочке, ставьте палец на колокольчик и обязательно, обязательно не пропускайте мои стримы. Всех благ, всего хорошего вам, мира! но и обязательно спокойствие.